Почему я не хожу к гадалкам, экстрасенсам и прочие наши братья потусторонние эзотерической. Смотри ты видео до конца и ты узнаешь, почему это не стоит делать никому. Итак, всем привет, меня зовут Антон Шульгин, ты на канале Брамовед. Здесь мы говорим о психологии, о нашем обществе, о жизни, решаем разные психологические вопросы, задачи. Я дипломированный психолог, помогаю решать проблемы людей. Поэтому, если у тебя есть какая-то психологическая проблема, приходи ко мне, буду рад тебе помочь. Итак, сегодня, мои дорогие друзья, мы с вами поговорим о такой очень интересной теме, как э, гадалки, экстрасенсы и астрологи. Астрологи, в принципе, сюда тоже отношу, тоже отношу. Итак, желание знать будущее одно из самых сильных наших желаний каждый человек желает знать что будет впереди как песня как пелось в песне желают ну что сказать но ну что сказать устроены так люди желают знать желают знать желают знать что будет это действительно так если каждый человек будет честен самим собой, он, он увидит в своем сердце сильное желание узнать, а что будет впереди, впереди а увенчается ли его какое-то дело успехом, а сколько у него денег впереди будет, а сколько там детей, замужеств и тому подобное. Это естественное свойство каждого человека. Каждому из нас это важно знать. И понимаете, находятся люди, находятся люди, которые эксплуатируя это нашу вот эту нашу потребность да вот это наше чувство узнать что будет впереди они начинают зарабатывать себе деньги они начинают зарабатывать себе деньги давайте так расставим сразу все точки над и я глубоко изучаю религиозную литературу библию тору коран ведички литературу веды и могу с уверенностью сказать что фактически везде в них так или иначе, говорится о том, что чтобы человек видел будущее, человек должен быть огромной силой, обладать огромной силой святостью. Это должен быть просто святой человек, просто святой человек. Он фактически светиться должен для того, чтобы видеть будущее. Там, прям так и написано, что я, эта способность, да, вот эта сверхъестественная способность, потому что она, она неестественна для нас. Никто не видит будущее, никто не может его знать. Но все-таки есть были такие раньше, пророки там, такие были. Есть некоторые люди, действительно, которые видят будущее, и говорится, что это одна из самых труднодостижимых способностей таких сверхъестественных способностей, одна из самых труднодостижимых. До этого идут разного рода другие способности, которые, говорится, достичь в разы легче просто в разы легче, чем развить себе способность видеть будущее. Поэтому, знаете, если действительно такой человек есть, который способен там по кофейной гуще, там, по тебе, по руке, как угодно увидеть твое будущее вот поверьте мне он за это деньги брать не будет он вот в троллейбусе тут на метро ездить не будет да, к себе на работу такие люди они живут в изолированном месте и они обычно не общаются с такими вот, с обывателями поэтому 99,9% 99 в процентов периоде если вы попадете к такому человеку который скажет мне я видел вижу твое будущее поверьте мне это будет мошенник и я могу аргументировать сказать почему такой человек будет являться мошенником я сейчас вам попробую это доказать Для начала давайте я сначала вам своим опытом поделюсь вот э, я ходил да каюсь признаюсь ходил и к астрологам и к целителям и вот ясновидящим экстрасенсам ясно ощущающим ясно обоняющим ясно слышащим видящим и прочим прочим и вот, ну это было давно, наверное, последний раз, это было лет 10 назад, может быть, 15 даже, уж не помню Но что меня очень сильно резануло, значит, я захотел как-то вот развить себе вот эти способности Да, был у меня такой период в жизни, когда мне все вот это новое, вся эта эзотерика, она казалась мне безумно интересной Там, а что там за гранью, за горизонтом и, в общем, нашел телефон одной женщины, которую мне посоветовали. И вот, знаете, вот сейчас вот вспоминаю, это, это такая дичь. Это просто дичь, ну, просто вот дичайшая. Значит, опуская все, все ненужности, я к ней прихожу и говорю, а вот что вы можете сделать? Она говорит, вот я могу тебя наделить какие то там сверхразумом, и ты будешь увидеть астральные поля и каких то сущности, и, и что там -то только не будешь видеть. Ну, по 3000 рублей сеанс. Ну, уже там 10 сеансов. Я говорю, ну, окей, ладно, ладно, ладно. И тут, и тут она говорит, сейчас я приглашу личность, которая тебе поможет в этом всем. Я такой, ну хорошо, приглашайте. Значит, сел, сижу расслабленный. Значит, она водит, водит руками, водит руками. И потом говорит, все, эта личность пришла, вот можешь с ней даже пообщаться. Я такой, да, я могу позадавать вопрос. Она говорит, да, я вижу, эта личность стоит здесь. Я говорю такой, интересно, слушайте, а что это за личность? И тут она говорит, это личность Иисус Христос. И тут, и тут я чуть со стула не упал. Я, конечно, такой, да, как интересно, там, а, а сколько у меня будет денег? И, и какую-то такую, такую тоже понес, такую ерунду, и она там такую ерунду стала отвечать. Вот сейчас, вы знаете, вспоминая вот так, так, так, так, так, так, такого рода ситуации, такого рода ситуации вспоминаю, я просто понимаю, что это, ну, это, по-моему, верх абсурда, просто верх абсурда. И сейчас я докажу, почему это так. Просто вот, что называется, следите за руками, следите за руками внимательно. Смотрите, я признаю, действительно, экстрасенсорные способности у людей есть. Некоторые экстрасенсорные способности есть у некоторых людей. Это факт, я в это верю. Действительно, человек может до какой-то степени видеть будущее, видеть прошлое. Обладать другими какими-то свойствами, да, какими-то исцелять как-то. Может, да, может, действительно. Мы, если мы посмотрим, особенно житие святых, почитаем, да, или просто жизнь описания великих личностей, как они могли там 10 дел делать одновременно. Это может быть такое. Действительно, история изобилует такими фактами. Но вот вопрос вот в чем. Как бы опровержение первое, опровержение первое. А, смотрите, вот для того, чтобы Арнольд Шварценеггер, да, какой-нибудь, или вот вы, или я, для того чтобы мы так же как он накачали себе мышцы и чтобы мы чтобы я мог подойти в знаете взять там 100 килограммовую гантелю или там штангу 100 килограммовую для этого что я должен сделать я должен прямо здесь в этой жизни в этом теле ходить в тренажерный зал лет так 10, так два-три раза в неделю по два-три часа и стабильно качаться сначала килограмм поднимать потом два килограмма потом три потом 10 20 там 90 и потом 100 если вот я прямо сейчас, вот мой, все, что я максимум могу поднять, ну это килограмм 40, наверное. Вот, вот 40 килограмм я смогу поднять больше, ну 50, может быть, уже грыжа вылезет. Ну максимум 50. 100 килограмм я точно не подниму. ну что мне для этого нужно сделать? А мне для этого нужно чуть ли не каждый день ходить в спортзал на протяжении нескольких лет и постепенно-постепенно увеличивать вес, то есть накачивать мышцы. Логично? Логично. Точно так же, например, чтобы выучить язык, китайский, например, я китайский не знаю. И для того, чтобы мне выучить китайский язык, я должен каждый день по 3-4 часа сидеть за учебниками, учить его, общаться с китайцами, смотреть фильмы, слушать музыку. То есть я должен максимально погружаться, то есть тратить огромное количество времени и свои психические силы для того, чтобы это выучить. Логично? Ну, логично. Ну а теперь возникает вопрос, вот к такой гадалке мне хочется прийти да, и спросить, скажи, пожалуйста, а за какие заслуги тебе дали такие сверхчеловеческие способности? Ну за счет чего? Ты вообще, ты вообще кто? Ты Что ты занимаешься? А когда я вспоминаю, когда я к этим гадалкам приходил, большинство из них курит, большинство из них пьет, большинство из них ест мясо. Я не могу сказать, что они высоко нравственные люди. Раз ты пьешь алкоголь, раз ты ешь мясо, если ты куришь, там какой-то нравственности, о какой-то чистоте вообще не может быть речи. Так возникает вопрос, а за что тебе, там, Господь, Бог, Вселенная, да, какие-то высшие силы дали тебе эту способность? Ну вот просто вот за счет чего? То есть что ты такого сделала? То есть вот первый мой как бы, аргумент, да, почему я не хожу к гадалкам, почему я этого не делаю? И вам, собственно говоря, не советую. Всегда задумывайтесь, чем этот человеку достоился такой чести получить то, что не получают другие. Вот, например, во мне вообще никаких способностей нету экстраординарных. Ну и, пожалуй, обычных способностей так на очень среднем уровне, если честно говоря. Я не получил ничего, я не заслужил ничего, но я и не говорю, что у меня что-то есть среднячок средняя масса по большому счету Но тут возникает человек который говорит я вот такой вот симпатий во лбу вижу вижу будущее прошлое исцеляю вас тут ауру улечу. окей хорошо да это есть есть исцеление ауры все возникает вопрос вот для того чтобы мне выучить китайский я там должен пять лет своей жизни потратить да или для того чтобы там мышцы накачать или еще что-то я должен потратить огромное количество времени сил энергии чтобы что-то получить а тебе вот что-то такое экстраординарное далее возникает вопрос за что ты какой-то святой, или ты мир во всем мире принес, ты какие-то войны остановил, ты какие-то какие какие чрезвычайные аскезы совершал, какое-то лекарство от болезни тут изобрел. Что ты сделал такой в этой жизни для людей, чтобы те высшие силы дали вот такое благословение? Я пару раз задавал этот вопрос, и внятного ответа я так не нашел. Кто-то говорил, ну, у нас, у нас такой знатный род. Это мне там породу все передается, я там в прошлых жизнях сделал Я говорю, ну подожди, так я тоже в прошлых жизнях мог что-то сделать Что же мне не дали, тебе дали Тогда получается система несправедливо работает Что как-то кому-то дает, а кому-то нет То есть это первый вопрос, который нужно сразу же понимать Дальше, по поводу астрологов Почему я не хожу к астрологам И почему я не очень хорошо отношусь к астрологам Точнее даже, знаете же, нет, не, не то чтобы не очень хорошо, а как бы несерьезно я много-много-много раз делал себе астрологический гороскоп, астрологическую карту, карту характера, кар карту событий. Да, вы знаете, это работает. Это работает. Действительно астрология работает. Я даю вам стопроцентную гарантию, что астрология работает. процентов работает. Ну, вы тогда сейчас спросите. Антон, а че, что ты тогда не ходишь, А что тогда сам себе противоречишь? М -м, противоречий никакого нет. Проблема в том, что она работает по факту по факту случившегося обстоятельства. То есть, например, мне астрология, да, вот астрология, много, много раз был на консультации, мне говорят, «Антон, вот ты вот добрый, тебе вот как бы бизнесом как бы не очень хорошо заниматься, потому что в тебе вот этой хватки такой вот цепки нету, ты там, там у людей там три копейки трясти не будешь, а бизнесменам нужно вот таким быть. Ты вот здесь вот такой, а здесь вот такой». И то есть мне описывают астрологи меня самого. Потом они описывают события, которые были. Ну вот, вот по астрологической карте видно, что у тебя вот должна быть полная семья, что у тебя должен быть полный достаток, что ты, в принципе, не должен там голодать или жить на улице. Но в карте не написано, что ты будешь миллиардером. И как бы, ну да, это так. Но я всегда задаю вопрос, скажи, пожалуйста, а в чем ценность этой информации? Ты мне говоришь то, что я и так знаю. Это все равно, что, например, ко мне придет клиент на консультацию, и я буду говорить: вы знаете, я вот провидец, я вижу ваши астральные тела, я вижу прошлое, будущее, я вне времени и пространства. И ко мне приходит человек, и я говорю: вы знаете, вот я вижу на вас надета синяя блузка, синие джинсы, белые кроссовки, у вас вот белая водолазка и вот э, хвостик забран, волосы хвостик забраны какова ценность такой информации? она равна нулю ценность такой информации соответственно и астрология например скажет вы знаете вот вам лучше тогда туда-то не путешествовать вот у вас по карте стоит не очень хорошие неблагоприятные поездки например если мы там родители родители заболели в кармане нет денег и мне еще в визе отказали и как бы ну куда-то ехать ну понятное дело что-то что-то не складывается события то есть по поводу астрологии как бы, как бы подытоживая идея такая что да это работает да тебе скажут так как она есть но ценность этой информации равна нулю, потому что тебе просто перескажут то, что у тебя есть. Тебе скажут, как бы, вот, вот это стул, это стол, это красное, это белое, это черное, это зеленое. И ты это сам видишь. Поэтому по факту, вот я всегда астрологам говорю, слушай, вот если ты такой классный астролог, подскажи вот мне, пожалуйста, куда мне прийти, в какую фирму, куда позвонить, что мне надо сделать, четко прям, первое, второе, третье, чтобы я заработал себе миллион долларов. Ну, вот прям скажу, прям, прям про будущее. Вот куда мне прийти, где, может быть, там лежат какая-то стопочка. я приду, так аккуратненько возьму. Мне вообще никто не говорит, не знает никто. Собственно говоря, поэтому вот эта вся информация, которую тебе говорят астрологи, про тебя же самого, ты сам прекрасно знаешь. Поэтому смысл к ним ходить я вообще не вижу никакого. Это что касается астрологов. А теперь расскажу два способа, как узнать будущее. Прям лайфхак. Я сейчас прям буду ванговать, прям как ванга. Смотрите, для того, чтобы... Увидеть будущее человека, нет, в этом это вообще не сложно. Это самое, наверное, одно из самых простых, что может быть. Это увидеть будущее человека. Я сейчас вам скажу, как вы можете увидеть свое будущее и будущее ваших близких, детей, кого угодно. Это очень легко сделать. Для этого не нужно обладать никакими сверхъестественными способностями. Для этого не нужно ходить, получать какое-то психологическое образование. Нужно быть просто наблюдательным человеком. Просто наблюдательным человеком. Вот смотрите, у каждого человека есть свой ум. Ум вмещает в себя характер. То есть, вот какой у тебя ум, такой у тебя будет и характер. Если ум очень такой ветреный, боязливый, то и по характеру ты будешь таким трусоватым, да, таким вот. И вот для того, чтобы просто увидеть будущее человека, нужно просто посмотреть, а какой его ум, какой его разум, какое его сознание, что для него важно, что для него не важно, какие для него ценности. Если человек, например, курит, и он говорит: мне это нравится, я не вижу в этом ничего плохого. Будущее очень понятно. Болезни легких, болезни всех органов, которые идут у нас вдоль позвоночника: язык, горло, гор... пищевод, желудок, гениталии легкие. Все будет с этим связано. Если человек любит пить, да, любит алкоголь то в принципе тоже понятно, какое его будущее. А, Какие-то пьяные поножовщины, пьяные дебоши, а, лишение прав, а, измены в семье, в основном всегда сопровождаются с алкоголем, а, циррозы, всякие болезни, циррозы печени, болезни печени, скандалы в семье, на работе. Вот оно твое будущее. Если ты это любишь делать, оно твое будущее. Если ты говоришь, я хочу вот прям бизнесом, бизнесом, бизнесом, я прям на один бизнес курс, второй, третий, четвертый, тоже понятно, какое твое будущее. Оно видно. Оно видно, ты будешь там в бизнесе вращаться. Нужно просто посмотреть на ум человека, на его разум, на его характер, на его склонности, то есть что он делает. где Вот как вот Иисус Христос говорил, где богатство ваше, там и сердце ваше. А где твое сердце, там и ты сам будешь находиться. Рано или поздно, так или иначе, но ты там будешь. И поэтому первый способ, первый способ, чтобы посмотреть, а какая твоя судьба, очень просто. У вот тебя, например, на консультации, когда ко мне приходит человек, да, достаточно. Вот сейчас просто уже много людей прошло, да, достаточно четко могу сказать, каким результатом этот человек скорее всего придет. Скорее всего. Понятно понятное дело, что бывают исключения. Это я не спорю, естественно, оно не бывает. Но по большому счету, если там какая-то девушка, там она то с, то с одним, то с другим, то с третьим, там вот с, с мужем никак там это, поладить не может, в принципе, понятно, что рано или поздно это либо семья распадется, либо муж уйдет, скорее всего, если не ушел, что там как бы она ветреная, она не, не познает счастья, каково быть вообще постоянно с одним и тем же мужчиной. Скорее всего, будет так. То есть просто нужно посмотреть на ум человека, на его характер, способности, наклонности для того, чтобы понять, какая у него будет судьба. Как хороший так и плохая, не важно просто посмотри на его привычки на то что ему важно вот просто вот, э, как вот понять там мудрый человек не мудрый человек, да пока человек не откроет рот ты ничего не поймешь внешний вид мы бывает очень обманчивым но как только человек открывает рот он сразу же э, говорит то о чем ему важно и то о чем ему важно в принципе понятно к чему он именно к этому и придет через какое-то время поэтому первый способ первый способ самый простой посмотреть будущее твое там какое угодно просто посмотреть за своими наклонностями умом разумом характером и теперь второй способ тоже действенный тоже тоже рабочий для этого не нужно ходить никаким там магом чародеям, чародеем колдунам я не знаю второй способ это посмотреть на твою прошлую судьбу то есть предположим тебе 30 лет ты мужчина, родился в, семье, родился в Москве, да, там закончил институт, там проработал там за это время на двух-трех работах. Какая у тебя судьба? Вот такая, какая была. Соответственно, она примерно такая же и будет дальше. То есть, смотрите, есть называется линии тренда. То есть есть некоторые точки, да, точки на декартовых координатах. И вот эти точки – это твои реперные события. Родился, пошел в детский садик, пошел в школу, пошел в институт, женился, устроился на работу, защитил там кандидатскую, съездил на море, туда, туда, туда, туда, туда. Есть некие точки, да? И вот если эти, эти, эти все точки между ними привести линию, провинчить линию, тут это будет некая линия тренда, да? линия тренда твоей жизни. То есть, соответственно, сколько ты денег у тебя были у твоих родителей, сколько денег сейчас у тебя, сколько там денег у тебя вот не вот, было 10 лет назад, сколько сейчас есть. И до настоящего момента, и в принципе, можно эту линию примерно под такими же углами и провести дальше. И просто понять, а что тебе дальше ждет в жизни. Понятно, понятно, я могу согласиться, что, что действительно бывает такое, что из князи в грязи, ну, бывает и наоборот, из грязи в князи. Да, действительно, такое бывает. И действительно, ты можешь быть и зовут тебя никак, и ты никто. И вот ты придумал какую-то там компанию Apple, там Microsoft, в гараже собрал запчасти, основал. Да, конечно, я не спорю. Масса таких примеров. но действительно, очень много таких. Ну, и бывают обратные примеры, да, когда папа глава корпорации, а сын там просто наркоманит. Потому что в жизни цели нету, потому что все есть, куда вот, чего не захоти, руку притяни, тебе это дают. И, и такое бывает, и поэтому он, казалось бы, да, у тебя такие условия, просто возьми удвой, утрой там успех и славу своего отца, а по итогу смотрим, все вниз, все проедает, все профукивает. Поэтому для того, чтобы а, понять, а, какая твоя судьба, Вторым способом, есть второй способ, он заключается в том, что просто проанализируй а сколько у тебя было денег, да? а какое у тебя было образование, какие у тебя были события в прошлом до настоящего времени. И примерно, примерно, с большей долей вероятностью эти же события, у тебя и будут идти дальше в таком же качестве. Но едва ли бывает такое, что ты вот, знаешь, закончил там, -как там какой-то институтик, устроился, сейчас там, получаешь там, там там 60 тысяч рублей, но едва ли ты будешь Абрамовичем. Ну едва ли. Или едва ли ты там сразу же резко сопьешься и там и кончишь жизнь самоубийством. Ну едва ли. Обычно вот таких вот людей, да, либо у Абрамовича, либо у самоубийц какие-то наркоманов, у них обычно вот эта волантильность огромная. Он либо вверх, либо вниз, вверх, вниз. То есть там у них огромная волантильность в жизни, событий. Если у тебя все твои жизненные события идут в очень узком коридорчике, они скорее всего в этом узком коридорчике и пойдут дальше. Поэтому второй момент вот второй способ, как я определяю а, судьбу человека да, и, и буд его будущее. Когда вот ко мне опять же приходит человек, я слушаю, что, какие у него есть ценности, что для него важно, какой у него ум, какой у него разум, к чему он хочет прийти, плюс. Спрашиваю, а кто мама, а кто папа, а как в семье было, а какой был достаток, какие события, какие институты, какая работа, какая женитьба, замужество, дети, семья. И все. И, в принципе, этого достаточно для того, чтобы на, ну, на 90% предсказать дальнейшую судьбу человека. Ну, лично мне, по крайней мере, это вообще несложно. Поэтому, что хочу сказать, что если у вас есть действительно такая, такая сильная потребность узнать, узнать, да, свою судьбу я вас прям призываю пожалуйста не тратьте деньги не очаровывайтесь всем вот этой вот этой всей глупости это не так вы просто разочаруетесь в конце а если вы подойдете к вопросу со здравым смыслом вы спросите да вот эту гадалку там скажете, а за какие тебе такие заслуги это а почему ты это так делаешь а где, где гарантия Ничего, кроме невразумительных ответов, вы не найдете. Вы просто разочаруетесь в этом, и все. Просто как минимум вы потратите деньги, потратите время. Вы очаруетесь чем-то, а потом разочаруетесь, потом вам будет больно. Поэтому мой вам совет, если уж хотите посмотреть свое будущее и будущее другого человека, посмотрите вот эти два пункта, которые я вам сказал, и вам все станет ясно. Итак, с вами был Антон Шульгин. Пожалуйста, подпишись на канал, поставь колокольчик. Обязательно напиши комментарий, ходишь ли ты гадалкам или нет. Как они тебе помогли или не помогли в твоей жизни. Мне это важно. Напиши, пожалуйста, какую тему ты хотела бы, чтобы я... Или ты хотела бы, чтобы я разобрал. Я обязательно ее разберу. Итак, до скорых встреч. Пока.